Первое место в этом списке занимают духи. Не нужно душиться так, чтобы окружающие думали только о вас. Пусть люди сами обратят на вас внимание. Номер два – крупные логотипы. Например, такие. Номер три – майка без рукавов. Номер четыре – туфли с квадратными носами. Номер пять – узкий джинс, если у вас не худощавое телосложение. Номер шесть – глубокий V-образный вырез. Далее в списке – мешковатая одежда. Номер восемь – незаправленная рубашка. Номер девять: пижамные штаны на улице. Пожалуйста, не носите такую одежду на публике. Номер десять: пожалуйста, запомните уже наконец, что сандали не созданы для того, чтобы носить их с носками.